Добрый день, дорогие друзья! Еще раз здравствуйте, здоровюсь с вами еще раз. Сегодня у нас с вами 16 января, и у нас с вами традиционная командная встреча. И сегодня у нас эта командная встреча посвящена знакомству с одной замечательной парой, с которой мы познакомились совсем недавно, и ребята влились в, наш, в нашу команду, и начали показывать сразу такие хорошие результаты, активные результаты, поэтому у очень многих возникает вопрос: а кто это такие, кто это такие? Интересно же познакомиться поближе. Тем более, что история у ребят очень интересная. И поэтому мы сегодня организовали встречу и пообщаемся, узнаем все про Владимира и Маргариту Левадных. Вообще, я для себя решила, что мы будем делать такие встречи регулярно, потому что. Каждый из участников нашей команды – это уникальная история. И мы будем раз в месяц знакомиться со всеми активными участниками нашей команды. Вот, я думаю, что это будет очень интересно. И вот начнем мы с Маргариты и Владимира. С Владимира и Маргариты. Вы, друзья, можете готовить какие-то свои вопросы, если вы, у вас что-то, вам захочется спросить, вопросы все оставим на конец нашей встречи. А сейчас мы, я позадаю вопросы. такой Допрос при страсти в <с с> дружеской атмосфере. И познакомимся с ребятами. Вот. Ну что, Владимир, Маргарита, они сегодня у нас вот в окошечке где Маргарита написано, вот, давайте для начала познакомимся с вами вообще, вы откуда, кто вы, чем вы занимаетесь, немножко про вас, как про обычных людей, сколько вам лет, где вы живете, откуда вы приехали, если приехали, там, какая ваша история и так далее, что-то такое вот про вас. Добрый день всем, что начинает, Мы сейчас все начнет, я буду подсказывать. Ага, я ну, буду нет. поддакивать, да, как положено. Получилось наоборот. Хорошо, тогда я начну. Мы родом с Харькова, с Харьковской области. Вот, всю жизнь там жили, учились мы в Харькове. Но ну, так получилось, в 2014 году мы переехали в Россию. Приехали в гости, когда вот все там начиналось, естественно, ситуация. Все мы знаем, какая вот. Ну, дети у нас маленькие были тогда, 3 и 2 годика. Ну и мы, у нас здесь родственников много, и все же, естественно, что вы там сидите, переезжаете к нам. Но мы не думали переезжать, мы решили так. Приедем, родители, естественно, за нас переживали, мы в городе жили, отдельно от них, а они в деревне. вот, И они mm -hmm. все едьте, едьте, детей собирайте и едьте. Ну, мы чемоданчик взяли, думаем, поедем погости, может, недельку, две и. Естественно, вернемся домой, как ни крути. Но неделька не обошлось, там две-три, ничего не меняется к лучшему. Обстановка, конечно, накаленная была. А вот мобилизация особенно, когда всем там повестки раздавали. Даже моему папе пришло, ему тогда было 50, 58. Вот. Ну и мы загостились, а потом уже решили, конечно, в Ставропольский край мы, вот город Ниванамыс. Угу. Конечно, мы здесь покружили с одной квартиры в другую, дети маленькие, обстановка э, денег вообще не особо. Но тоже сразу <coughs> за Ламбре скажу, да, мы в Ламбре до этого же были. И что нам делать? Работы нету, дети маленькие, нужно кормить. И мы решили э, Ламбре продавать. Как-то познакомились с девчонкой, как это случилось, не помню, правда, где мы А, это, а ну, это вообще первая сетевая компания, да, у вас была? У меня сеть, да, у меня первая это, сетевая компания, в Харькове мы занимались, вот. Ага. Ну, и, и, Влад, и Владимира первая, соответственно. Нет, нет. Нет, не уже не давно, да, уже. Ага, ну Владимир ну, тогда ну, сейчас ну, отдельно, ну, отдельно ну, расскажет ну, свою историю да, по поводу да, знакомства сейчас... вообще сетевым. Угу. И, и вот познакомилась с девчонкой, у нее офис, и она говорит, давай делай макияж, приходи, я буду своих девчонок, у меня никого не знаю, здесь но ну, родственники, но ну, они уже в возрасте, то есть, ну, как бы помощь, ну, не особо ]Uh от них. Вот, и я так стартанула, начала делать макияж, она приглашала своих подружек, я зарабатывала, <реш horror> показывала им косметику, делала макияж, конечно, для нас это была очень большая помощь. Угу. Потом, что мы потом начали документы делать. Вначале, конечно, мы не хотели делать гражданство, думали, все-все, uh -huh. все будет хорошо, мы вернемся домой. Но потом так закружило, что нужно было оформляться. Вот мы с этим занимались. Uh -huh. да, оформлением. Понятно. То есть получается, что вы с Харькова переехали в Невиномыск. Но, получается, с Ламбры вы познакомились еще в Харькове, да? Да. Владимир, да. А, как вообще, а как вообще пришли в сетевую? Как, как, как вам открылся этот бизнес? Кто-то познакомил? Какая первая компания вообще была сетевая? Ну, сначала мы познаком... я познакомился с сетевыми еще в институте. Нам 40 с копеечками, вообще лет, то, что Маргарита не сказала. У -у -у. Да, да, да. Вот, по образованию я агроном, У -у -у. Маргарита нацист. Вот. Ага. Я когда учился на втором-третьем курсе, я был спортсменом, играл за сборную института по баскетболу, и время от времени я ходил в тренажерный зал, и там посоветовали мне немножко взять бады. Ага. Тогда я ну, как бы потребитель преподаватель преподавателя купил бады. Была такая фирма Палада, ага. э, ага. США, да, вот, э, на основе пчельной пыльцы были бады, мне помогли тогда. Они очень сильно я знакомым предложил и ну, просто как потребитель, потребителям передавал uh -huh. своим в село, в деревню возил эти БАДы, просто безвозмездно. Uh -huh. Ну а потом, и по сетевому я сам многих людей отговаривал от этого бизнеса, не понимая, потому что вот, на четвертом курсе я съездил в Великобританию, на практику uh -huh. там заработали все денег много и приезжали уже институт, как бы <смех> самостоятельная жизнь пошла, но многие тогда бушевала фирма ⁇ Тенши ⁇ и все ходили, говорили, дай, одолжи 300 долларов. И сосед мой по комнате тоже туда подписался, меня несколько ночей уговаривал, и я понял, что от этого бизнеса надо бежать, потому что он меня достал своими чаями, бадами. я отговорил uh -huh. его со временем навсегда заниматься бизнесом и многих других людей. Ну, а потом... Uh -huh. Да, потом на четвертом курсе все-таки э, я переехал там уже с другом жить вместе на одну квартиру. И он меня так сильно заинтриговал. Он интриговал несколько дней, что нашел тот продукт. Ну, я искал какой-то бизнес все время, ну, чтобы заработать деньги. Uh -huh. После заработка хочется еще денег. Он меня интриговал неделю. Какой уникальный продукт. Ну, в общем, первая сетевая компания, в которую я с ним зашел сразу. Эта компания была Геоцинке, если вы знаете, может быть. Нет, даже не слышала. Ага. Это была, да, местная, можно сказать, компания. По странам СНГ, она работала. Это химические очистители воды. Ага. То, что в Харькове, когда мы учились, там вода была ну, очень ага. много. Он сказал, посмотри, 2 миллиона человек в городе, и всем ага. это надо. Ага. Слушай, Владимир, расскажи, а как у тебя изменилось вот отношение к сетевому? То есть ты был период, когда ты всех отговаривал. А потом ты вдруг, вот за счет чего, что тебя так переключило? Ну, почему отговаривал? Потому что я сразу понимал, вот когда мне тенши предлагали, это очень дорого, и мне предлагали всегда пирамиду строить. То есть я говорю, это пирамида, это неправильно, это обман. Uh -huh. А когда мы зашли с позиции ну, надобности продукта, да, потребления, uh -huh. вот как я, uh -huh. я сказал, 2 миллиона человек, каждый хочет пить чистую воду. Uh -huh. Вот, этот продукт нужен каждому. Я когда uh -huh. сам попробовал, и я начал просто продавать. Мне никто не предлагал сетевой бизнес, мне предлагали uh -huh. просто, прод... просто продажи. Просто uh продажи. -huh. через месяц я уже узнал, что здесь это... можно и подписывать людей, что это вообще сетевой, это бизнес. Uh -huh. Начал разбираться потом, начал подключать uh -huh. людей, и тогда уже я понял суть бизнеса. Пошли книжки, первые правильные школы, обучение. Ну, первый месяц просто на кураже, на продажах э, я так занимался. Угу, угу. Поэтому да. это привлекло больше сетевой, что вот здесь продукция, потом уже я заходил через продукт, через, через идею. Продукт, через продукт, через потребность в продукте, через продажи продукта и только потом уже создание сети, да? Да, именно даже через ценность этого продукта людям. Если да. он нужен, да. действительно, в адекватной цене, угу. то ну, почему бы и нет. Угу, угу. А как появилась ламбре? Почему вообще появилась? То есть, если там все было хорошо, почему что-то еще другое искали? Или после гиацинта, если я правильно называю название, было еще да, что-то до ламбре? Или потом ламбре было? Как, как вообще дорожка жизненная ну, цинт, конечно, со временем э, получился, лидеры сделали какие-то лидеры, вышестоящие, начали делать подделку. Это очень легко можно было сделать. Ну, ничего себе. И, э, да, пошло не то качество, и завысили цену сразу 30%. Ну, так uh -huh. фирмы бывают, что очень сильно подорожал продукт. Uh -huh. В общем это дело расстроились мои спонсоры, мы расстроились все, и начали почему-то это дело бросать. Uh -huh. вот. ну, это, так, так как я человек предприимчивый, съездил в Великобританию, заработал денег, uh -huh. я начал открывать всякие, ну, свои по образования, начал траховать семенами, uh -huh. и я ж, ж, ж, жил, ну, родители были в деревне, я их туда возил, они продавали. Uh -huh. И тут сестра я в 11 классе говорит, а займись еще косметикой. Ну, как бы еще до этого я занимался, знаете, что открытки на 8 марта, на 14 февраля возил, плакаты. Всякие вот эти, на книжном рынке я покупал, uh -huh. туда передавал. Мне там были реализаторы, ре реализаторы и я тоже самое продавал. Uh -huh. И тут сестра мне говорит, займись косметикой. Я, естественно, пошел по городу, нашел офис Фаберлик. Uh -huh. Подписался туда, начал торговать, предлагать всем фаберлик, но особо никому не получилось, потому что все были подписаны почему-то в фаберлик, мои клиенты. Все уже и были особо, там. Да, зазор был небольшой, и, и, как бы эта идея у меня прошла дальше. Но попутно uh -huh. я начал заниматься здоровьем, и там еще была фирма сетевая, наша харьковская, наша марка, она uh -huh. там торговала клетчатка и бады всевозможные я еще ими занимался uh -huh. вот и, и еще что-то тоже... uh -huh. все-таки я был открыт для всех предложений мне знакомый точнее у меня одногруппница вот была какая одногруппница которая спросила а ты же занимаешься мне там брат тоже занимается косметикой он хотел бы с тобой встретиться. Но я часто ходил на встречи к сетевикам. Uh -huh. И часто, да, там разгон им устраивал в офисе. Требовал сертификат. И очень противный был. Но в итоге подписывался. Думаю, сейчас пойду этого молодого человека тоже разнесу. Uh -huh. вот. И это получилось, я был уже на тот момент в аспирантуре. Я приехал был на заработках в Винницкой области, там агрономом работал, потом вернулся в аспирантуру, э, уже ну прошли там вот время небольшое, в 2005 году вот, э, в аспирантуре, на стационаре тоже я одновременно и работал, uh -huh. на автостоянке и одновременно э, на стационаре в аспирантуре, еще и занимался сетевым всяким маркетингом, всяким продажами uh -huh. И вот мы встретились с знакомым, с моим в метро. Он говорит, почти тут недалеко офис. Я говорю, отлично, сейчас я вам разнесу офис там. Вот. Но там я прихожу туда и встречаю своего земляка с моей деревни на год старше ага. Виталий Козырев. Ага. Вот, на год старше и тем более сын учителя музыки ага. моего поле Ну, мы с ним разговорились естественно, и он предложил тогда компанию Ламбре. Ага. Так как это был очень близкий, знакомый, ну как, я знал его с хорошей стороны, тем uh -huh. более посмотрел на вот, уникальность продукции, то, что этого еще никто не предлагает. Uh -huh. Французские духи, я считал, что нужны адекватные цены и хороший товар. Тем более косметика, то, что я хотел, э, как раз это был, я подписался в Ламбре до 14 февраля. А -а -а. Один да, да-да-да, как раз под праздники. Да-да, и в первый месяц э, я стартовал, в первый месяц заработал 300 долларов на продаже. Потому Когда что туда было 300, 300? долларов, 300 долларов да, на uh -huh. продажах. Мы в долларах uh -huh. туда считали. Uh -huh. Вот так получилось познакомиться с Ламбре. Потом у меня были хорошие продажи, естественно, потом пошли уже одногруппники, кто был в Харькове, находил людей, подписывал. Uh -huh. И каждый семинар э, я вывозил группу, и каждый семинар у меня была новая квалификация uh -huh. после каждого семинара. Вот в мае был семинар, поехали. В июне я уже стал серебряным директором. И uh -huh. так каждый раз случалось. Потом осенью семинар выездной. Uh -huh. Вот. И что там еще история? Через два года я стал директором. Ага. Uh -huh. вот это какой Маргарин... примерно год уже был это, Владимир? 2000... Так, 2000 шестой, по-моему, на Новый год uh -huh. я стал директором, да. это uh -huh. вот так выстрелило получилось. Тогда и Маргарита uh -huh. как ты к этому бизнесу. Uh -huh. тогда, в тот момент уже у нас был склад небольшой. Uh -huh. мини, дома она мне помогала с заказами, раздавать людям. Uh -huh. Вот. И когда уже тогда уже подключилась, пошло дело совместное семейное. Uh -huh. Uh -huh. Ну, так, uh -huh. это у вас в Харькове все происходило, да? Да, да, в самом Харькове. В Харькове? Да, да. мы жили… А мы, мы, мы, это, это, это ветка Рудиткой была, да? Да, в, да. В Крым выезжали? Сейчас... Куда на Крыму? Да, в основном в Крым. В Севастополь. В Севастополь. Ну, в основном каждый раз меняли города. От, <coughs> От Евпатории до Кирчи мы были везде. Угу. Вам, наверное, с, с, с Димой, с Татьяной будет что вспомнить. У вас, скорее всего, будут какие-то общие воспоминания. Конечно, а у нас был ну, семинар. На, на нашу марку, марку мы знаем тоже хорошо, потому что мы в Донецке ездили за этой продукцией. Понятно. эту продукцию попродавали ну, хорошо. Ясно, ясно. Хорошо, Владимир, а что потом случилось? Почему пути с Ламбре разошлись? Как так вот вышло? Ну, в 2014 году мы переехали сюда, uh -huh. и с Украины мы немножко еще получали по возможности товар, но ну, за счет структуры. Ну, так, uh -huh. мы там построили сеть в 1385 человек. Uh -huh. вот было, у меня было 7 веток, 2 uh -huh. из них золотых и 5 серебряных еще, ну, большая ширина. Большая, да. Uh -huh. У меня всегда был хороший чек по первой линии, потому что, ну, за счет большой ширины. Широкая первая линия, да. Угу. да. Я был почти, можно сказать, директором второго ранга. То есть, а на Новый год это выстреливало пятый ранг, третий ранг. Там. Угу. Вот, это вкратце так. Угу. Поэтому, когда у нас очень много было, у Маргариты, в частности, структура была серебряная, это Луганск-Донецкая область, угу. донецкая область, и, естественно, когда эти все военные действия начались, все это отвалилось, все начали разъезжаться, mm -hmm. uh -huh. кто в Европу, кто в Россию. И uh -huh. таким образом все это к год, с 2014 -го года начало постепенно валиться. Uh -huh. Ну и так как мы уже тоже uh -huh. uh -huh. получали продукцию, мы просто обналичивали э, свой чек. Получали uh -huh. продукцию и его продавали по мере возможности. Uh -huh. По приезду сюда я вспомнил, что у меня был диплом агронома и устроился сразу агрономом в колхоз uh -huh. в 2014 году. Вот, поэтому я был в агрономии все время. Маргарита была мастером по, по хлебу. В да, нам нужно было работать официально, чтобы паспорт получить. Uh -huh. вот, нужны определенные условия, поэтому мы, да, мы официально устроились. Uh -huh. Но и вот от ламбре мы продавали, кстати, я как вспомню, как мы... И на Новый год после работы вечером ехали, подбирали девочкам ароматы. И на работе, естественно, я у себя у мне все время рассказывал, показывала, я уже ехала и проводила дегустацию. Да, mm -hmm. мы на работе продавали. У меня даже была кличка парфюмер в колхозе. Да, я всю бригаду, всех присадил на духи. Uh -huh. И до сих пор они иногда пользуются. Вот. Ну, что потом случилось, да, у нас, мы где-то до 18 -го Да, вот как было... так получилось? Вы, вы, вот, а, вы что-то продавали в Ламбре, но все равно уже то есть официально не регистрировались. Но, насколько я знаю, то есть до Ламбре еще было целая череда каких-то компаний, где вы себя пробовали. Да, в один момент мы как-то решили попробовать дальше идти, потому что ну, mm -hmm. получилось, что у нас не международный маркетинг получался, и мы с mm -hmm. Украины, ну там все, конечно же, за пять лет без руководителя растаял, потому что mm -hmm. надо людьми действительно руководить, было что-то мотивировать. Mm -hmm. Все рассосалось постепенно, и ну, как бы продажи не сильно... Нас устраивали, где-то мы начали смотреть, тем более начали появляться, я начал следить за сетевым рынком постоянно, uh -huh. что больше 10 компаний уже предлагают номер, номерной парфюм. Uh -huh. вот, мы, мы начали пробовать. Мы подписались да, в компанию Essence. Uh -huh. как в каналах, вот, мы долго в ней так сказать, были, но мы с нее тоже раза три в нее приходили, раза три уходили. Uh -huh. да, где-то лидер уходил с Essence, большой лидер уходил в компанию Janes. Uh -huh. Мы за ней. Uh -huh. Где-то другие этот, э, старые связи позвали в криптовалютный рынок. Там была компания сетевая. Uh -huh. Потом ее признали пирамидой, мы ушли. Uh -huh. Потом они пошли в другую компанию американскую. Арикс, ТЛС, много бинарных компаний. Uh -huh. Но иногда мы возвращали все-таки то в Эссенс, то в Ламбре. Просто клиенты uh -huh. дергали. компания Коля Головченко, правильно понимаю? Нет. Понятно. Это другая компания. Да. Это другая, другая. Нет, нет, это не, не другая компания. Сбили со счета количества компаний, uh -huh. <laughs> мы были. Вот. Но да, это, это монументальная. Головченко компания. Uh -huh. здесь бодаемся. Но я всех их держу на списке, у кого номерной парфюм. У них уже uh -huh. больше 12 компаний. Угу. с многими ободаемся, ну я изучаю маркетинг планы, такое мое хобби небольшое, чтобы угу. быть в, рыбе, в тренде постоянно. Это а, это еще очень... было два года. Да, И да. Если забыл. работать сетевой аудитории, это очень важный навык разбираться в маркетинг планах, так что здесь э, очень хороший навык. Перебила Владимир, да? Не, ничего, я просто почти уже заканчивал. портфолио компаний, кроме американских, э, многих бинаров мы еще побывали. Канадская российская компания Coral Club и вот еще uh -huh. корейская компания Atomy. Uh -huh. Но в каких-то компаниях мы остались потребителями, но uh -huh. посмотреть, что больше всего, ну точнее, быстрее всего, как мы в Ламбре вот сейчас вернулись, так сказать, на ново, да? Да. Uh -huh. Просто некоторые знакомые начали писать в одноклассниках, которые уехали тоже вот кто-то год назад, кто-то полгода назад, где найти в Москве, в одноклассниках пишут Ламбре, Мои же mm -hmm. дистрибьюторы mm -hmm. в кубинах там. И mm -hmm. вот Маргарита тоже клиенты начали дергать. Мы когда-то делали здесь, тоже офис открывали. Mm -hmm. в делали фотосессии. Некоторые тоже клиенты начали дергать. Все-таки давайте уже. Ж... Мы многих пытались переключить на другие парфюмы номерные. Mm -hmm. Но нигде мы не нашли номер один, Joy of Pink. Да, mm -hmm. Ламбре номер один. Пришлось mm -hmm. здесь заказывать опять. Mm -hmm. А так... Уже с Крыма, там мы с Крыма брали в основном товары, uh -huh. У них там сейчас невоз... ну, другая себя, перетрубация. Uh -huh. э -э мы все-таки решили вернуться в Ламбре, потому что один позвал, тут уже был звонок. уже в октябре. Дистрибьюторы старые начали искать нас, клиенты начали дергать. ну, ну все, пора уже возвращаться в Ламбре. Знаки. Да, я всегда следил за Ламбре, ну, в некоторых чатах состоим. же там еще и крымских, угу. и в российских. Всегда чаще всего я обращался э, э, э, кульнас, э, к твоему YouTube-каналу. Угу. Вот. Тем более, я когда-то был у тебя в офисе, в 2017 году была выставка в Казани. Я приходил, посмотрел офис, что то там да. даже купил. Только я об этом не знала. Ну, я тогда ну, просто в да, да. конспирации, просто пошел посмотреть. Ну, да, да, да, да, да, да. Ага. Вот. Но что мне надо было посмотреть, что какие изменения в Ламбре происходят. Я там раз в полгода, раз в год заходил на YouTube-канал и смотрел э, то, что систематически было записано, либо uh -huh. это семинар, либо это школы, либо так. И сидел, сидел, и потом уже, когда стал выбор, э, куда пойти в Ламбре, потому что у нас уже контракты сгорели, мы уже три года как э, uh -huh. просто ничего не покупали. Uh -huh. Естественно, выбор тогда, понятно, э, стал за Гульнас, потому что человек, смотрю, развивается в тренде и очень активный э, uh -huh. джайзер, ламбре, поэтому специалист с Маргаритой поговорили, вот смотри, говорю, все есть, система uh -huh. есть, и все, и мы тогда сразу попросились в команду. Uh -huh. Ну вот, да, это важный фактор. Я тоже, когда мы заранее разговаривали, я просила рассказать, как происход, произошел у вас выбор наставника, потому что у вас были связи, вы где-то получали продукт, вы все равно наблюдали, вы состояли в очень больших чатах. И вот эти вот критерии для выбора продукта, выбора наставника, это на самом деле критерии, которые нужно развивать любому партнеру, который хочет стать качественным наставником. Вот поэтому... То есть что вас больше всего привлекло? Ну, во-первых, то, что есть YouTube-канал, на котором регулярно что-то выкладывается, я так понимаю, да? То есть человек активный до сих пор, все время активный. Есть что-то еще, что вас подкупило? Сейчас не о том, чтобы там петь дифирамбы и хвалить и так далее. Нет, какие-то ключевые вещи, которые для вас оказались важны. Ну, по YouTube каналу еще туда смотря по лекциям, что существует какая-то команда Lambre 13, это еще да. она была организована несколько лет назад, я так понимаю. Да, да, да. Что же они там делаешь Что же... Это же, наверное у них там система есть, даже наверное что-то там интересненькое и там же наверное какое-то продвижение есть. Угу. И вот это всегда, когда ну кстати компанию идешь, если у человека есть система своя, угу. это тоже покупает в первую очередь, во-вторых то, что есть ну, прямые эфиры, есть командные планерки, я так понял, okay. есть чаты. Ну, то, что проскакивало в вот, памяти, uh -huh. отключилось. Uh -huh. То, что, я думаю, если мы придем, то мы в любом случае будем не одни. Uh -huh. Уже в команду. хочется людям идти в какую-то команду, какую-то общность, а не просто э, где-то ссылку получить, зарегистрироваться и брать самим по себе. что uh -huh. uh -huh. меня покупило, э, даже не зная, перед знакомством. Uh -huh я тоже скажу, я да. тоже изначально вот, вот за ламбре, да, там девочка спросила, то все, а я тоже думаю, мне нужно было детворить серии, от этого, думаю, нет, продукция то кайфовая, да. вот, захотелось и то, и все, думаю, почему я должна там дорогие серии покупать, кремы, помады, если есть хорошая продукция по доступным ценам, вот, ну и мы, конечно, поговорили, да, давай в ламбре, потом, для начала, я вообще думала, только для себя вот так вот брать, но потом, когда мы подписались, смотрю, система есть, думаю, ну, это вообще классно, когда есть пошаговая система, и ты знаешь, чего, знакомство с продукцией в первую очередь, ты уже человека э, подписал, и ты знаешь, что ему рассказать, вернее, что ему дать, э, изучить, <свят> посмотреть. Э, вот. Поэтому э, система очень важна в нашем деле. Ну, сразу скажу вот, для всех тоже, то есть, когда ребята написали, Владимир написал, наверное, у вас есть ссылка, дайте ссылку, хочу зарегистрироваться. То есть, изначально вообще регистрация была просто покупать продукт, то есть, не было никаких планов, не было никаких вот, какого-то намерения что-то большое создавать. То есть, было намерение попробовать, взять для себя продукт, а там видно будет. Так ведь? Да. Да, Прав, правду и говорю, это... не обманываешь. Но вот. а... они тебя не просто так выиграли, они все равно за тобой наблюдали. Вот ну, вопрос, я... который я хотела еще задать, а сколько лет вообще вы наблюдали? Ну, я ж так давно, наверное, еще уже. нас знаем, мы же были на десятилетии компании в Польше тогда да. еще. Да, да, да. То есть Я за всеми лидерами всегда наблюдал, кто в топ топе, mm -hmm. топ-50, можно сказать, mm -hmm. потому что сам туда стремился попасть. Mm -hmm. То есть это постоянно наблюдалось. И я знал, что в России, допустим, когда мы еще жили в Украине, что есть вот несколько больших структур. Ну, mm -hmm. вот Вадима в частности. Yeah. Больше, больше с Натальей всегда общался. Потому что он когда-то в Ростов хотел заехать к ним в офис. Но mm -hmm. не получилось. Вот. А так э, я за всем всегда слежу. Такой вот интерес постоянный сетевой, можно сказать, где, куда, кто перемещается, лидеры, компании, маркетинги. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так что больно, ты была в поле. Я была, вы знаете, по поводу быть в поле, я сейчас маленький такой ухтопс сделаю, отвлекусь, люди действительно очень долго наблюдают. У меня буквально в декабре был да. какой-то какой необычный такой звонок, мне позвонила девушка с Казахстана, она мне звонит на сотовый телефон, то есть это не ватсап, это, это дорогой звонок, это международный звонок, и она говорит, Ульнас, я хочу, то есть я хочу, как вы, я за вами 7 лет наблюдаю на ютубе. 7 лет человек за мной наблюдает и, и тихо, как мышка сидит, смотрит там что-то, то есть какой-то есть опыт в replay. я говорю, давайте мы с вами где-то в WhatsApp созвонимся или в Telegram созвонимся, Вы, для вас это будет очень дорого сейчас, если мы сейчас с вами будем разговаривать, вот, то есть, когда я говорю, что с YouTube приходят самые качественные кандидаты, которые за вами долго-долго наблюдают, это, это действительно так, и Люди долго принимают решения. Это вот опять к тому же, что, то есть не нужно ожидать, что если вы с человеком поговорили, и он сразу принял какое-то отрицательное решение, что это значит все, нет, никогда, то есть никогда он не примет положительным решение. Мы с вами об этом говорили. Человек за вами будет наблюдать. Он будет наблюдать, как вы дальше движетесь. Вы идете по своей дороге или вы уже с нее свернули. И рано или поздно, тут уже знаете, кто кого либо вы свернете, либо человек в один прекрасный момент к вам присоединится, если вы движетесь по своей дороге. Вот, поэтому спасибо вам, ребят, за то, что вы, по крайней мере, показали, что это действительно так, что есть то, что мы не видим, то какое-то количество людей, которые за нами наблюдают, за нашим движением и в один прекрасный момент принимают решение. Вот, и еще один вопрос хотела бы у вас спросить, задать вам, что повлияло на принятие решения отне отнестись к этому бизнесу действительно как сетевому. То есть изначально вы зашли просто для себя взять продукт и посмотреть, что переключило. Что повлияло на ваше решение заняться более серьезно этим? Ну, мы долго искали, мы вначале хотели и магазин думали открыть, и еще что-то придумать, потому что дети растут, нужно показать все-таки что-то на себя работать, вот так вот mm -hmm. я скажу. Но когда вот это все, эта спецоперация, да, у нас в феврале началась, то, конечно, мы, ну, давай подождем, ну, давай подождем, зачем куда-то деньги кидывать, mm -hmm. Глоба официально работает, я в помощь, вот так вот. Но думали-гадали, и мне вот Вова нашел одно, я даже зачитаю, всегда его в памяти храни, есть такое высказание австрийского психотерапевта, который выжил в лагере, и он написал, первые сломались те, кто верил, что скоро все закончится, потом те, кто не верил, что это когда-то закончится, и выжили те, кто сфокусировался на своих делах без ожиданий того, что еще может случиться. Mm -hmm. И Мы сделали вывод, что нужно сфокусироваться на своей цели. Цель мы поставили, что нужно открывать свой бизнес. Mm -hmm. И мы решили это сделать в Ламбре. А так как и старые клиенты есть, и новые, и плюс еще нужно, конечно, двигаться, двигаться дальше и создавать свою структуру, чтобы был пассив. Поэтому решили угу. это сделать. Я уже все забыл, что хотел сказать. После такого, что надо вдуматься. А, ну да. что на самом деле, да. Это все, что же через продукт мы увидели через несколько дней. Мы брали дорогие серии для детей, продростки у нас 12-14 лет, угу. ну, почти 12-14 лет, да уже Серия ТТО, ну прям за неделю сделала чудо и сразу же пошли серии ТТО на другие подростки, на других семей. Что, uh -huh. да? да, результат просто бомбический. Когда с уверенностью говоришь о продукте, когда ты попробовал и на себе, ты с уверенностью это все даешь людям и получаешь результаты, благодарность, то естественно хочется это продвигать, вот и хочется дальше работать. Mm -hmm. Ну меня если больше всего подкупило это бонус наставника. Я почему-то mm -hmm. не думал. Я думал, ну в essence такая есть вещь, только в первый mm -hmm. месяц. Mm -hmm. да, и да, то 100 да. рублей ты получаешь, если человек возьмет на 10 тысяч рублей. Mm -hmm. ну, если набирается там 700 рублей, короче, за каждого человека там получаешь. В общем, сложная схема и один раз. Mm -hmm. Я пересмотрел все эти видео и ролики, что ну, про, за бонус наставника. И когда я понял, что это, ну, Сверхчудо, придуманное в маркетинге, это идеальный ход, где нигде ничего нету, Потому что если есть классика, да, там uh -huh. в частности, там нужно, чтобы дойти до 40 тысяч рублей, это нужно оборот в миллион рублей сделать. Uh -huh. Допустим, от сети сделать чек такой. Да? Uh -huh. В бинарах там нужно большие стартовые пакеты покупать. И то это ну, в бинарах тоже всегда это перекос, и не всегда это получается в деньгах. Uh -huh. Вот, и бывают структуры, где, ну, в классике обычно, как бывает, на старте ничего не зарабатываешь, приходится два года за что-то жить, uh -huh. в бинаре ты либо сразу зарабатываешь, на это недолго, может быть, один-два клиента подключил, и все, люди uh -huh. закончили. Продавать нигде не... Сейчас в компании делают многие, что ты не, не имеешь возможности продавать. Uh -huh. Здесь в компании, нам понравилось то, что здесь очень умно пакеты сделаны, есть ценность к продукции, ценность есть у продавцов, зарабатывать на продаже, uh -huh. Потому что у некоторых можно заработать, но там подписка бесплатная. А Человек, зачем мне покупать, я подключусь, один раз закажу, и все. То есть слив, и продавцы не зарабатывают. Uh -huh. А здесь бонус-наставника это отличная модель. Смесь продавца с, с крутым маркетингом. То есть, можно даже никому ничего не продавать, просто подключать. Uh -huh. на, бизнес-пакеты, на лайт даже бесплатно, и ты зарабатываешь ну, чуть меньше, чем запланировано на продаже. Uh -huh. И также есть ценность то что если ты хочешь продавать, то, ну, если, допустим, или иметь хорошую скидку, нужно тоже купить там классику, шкатулку. Если человеку не нужны заработки, он шкатулку не покупает. То есть uh -huh. хорошо, что есть дифференциация на клиентов, VIP клиентов с которых ты зарабатываешь, есть продавцы, есть строители, которым легко на старте заработать вот эти даже минимальные чеки в 10-20 тысяч рублей на бонусе наставника. Uh -huh. Я зацепил сильно бонус наставника, а дальше уже разобрался по маркетингу. Очень все продумано. Мы старались. Спасибо, очень... спасибо. Какие цели, какие планы вообще перед собой ставите? Ну, планы Нет. пока, хотелось бы, амбициозные планы. Сейчас мы, будем, сейчас мы будем вам давать коллективное благословение на то, чтобы ваши <с. цели и планы сбылись. <с. Нет, Ну, <с. у меня планы, обычно, наполеоновские. Угу. Просто быть в совете директоров компании, угу. заниматься развитием проектов, угу. обучать людей правильно. Поэтому ранг тут уже, понятно, последний, предпоследний. Но ну, в этом году, понятно, хочется хотя бы 3-4 лидерских ветки иметь, uh -huh. стараться к этому, то есть планы, возможности лишь бы совпали. Uh -huh. вот. А так, хочется реализовываться в компании, тем более компанию, ну и все истоки, всех знаешь, наверное, потому что были на низких дней рождения компании, с компанией ездили, летали. То есть все под ногу ну знаешь, и хотелось бы реализоваться по максимуму, uh -huh. естественно, с хорошим доходом. Потому что самое лучшее, когда у тебя есть пассив, это мы поняли, когда уехали сюда. Uh -huh. э, та структура, которая была в Украине, еще пять лет без моего вмешательства приносила дивиденды. Конечно, все меньше и меньше и меньше, но вот три месяца в году это декабрь, февраль и март, это очень были хорошие суммы. Uh -huh. Пять лет мы получали оттуда пассивный источник дохода, говорят, uh -huh. тысячной структуре. Поэтому хочется тысячную структуру, uh -huh. ну и все, все, все прелести uh -huh. этого бизнеса показать людям как своим примером, и чтобы это очень сильно помогало нынешнее время тем, кто не знает, не видит выхода, как начать с нуля у кого-то сейчас разные ситуации, поэтому хотели помогать в этом деле. Ну, я планирую, планирую закрыть в этом году лидера. Угу. Такой, На год. такой, такой, такой цель поставил. Ну что, друзья, сейчас мы все мысленно послали... Наши положительные эмоции, чтобы цели Маргариты и Владимира обязательно сбылись. Вот чего я вам тоже от всей души, конечно, желаю, потому что в этих целях есть не просто ранги, не просто деньги, не просто бизнес. Здесь есть что-то большее, ваше внутреннее отношение к этому бизнесу, ваше внутреннее отношение к людям, которые приходят в ваш бизнес. Мне кажется, это вот самое ценное, что есть в этом. Действительно, есть возможность помочь очень большому количеству людей, показать эту возможность. И абсолютно совершенно не стыдно за продукт, который ты предлагаешь. Вот, вот эти два ключевых фактора, мне кажется, являются залогом успеха в любой ситуации, в сетевом бизнесе в частности. Друзья, а есть ли у вас какие-то вопросы к Маргарите и Владимиру? Сейчас самое время включать микрофончики и задавать вопросы. Да, у меня есть вопросы. Владимир, расскажи, как… Можно на «ты», да? Конечно, да. Ну, расскажи, кто у вас э, под Гульнас в первой линии, Вот, а Маргарита… Э, ну, мне просто интересно, какая у вас расстановка в этом в бизнесе. Ну, кто идет здесь... первый у Гульнас и кто у вас под кем подписан? И почему именно такое решение приняли? Я в первой линии нас, у Гульнас, Маргарита тоже мой лидер непосредственно. Она у тебя в первой линии, да, Маргарита? Да, да. А ну, короче, будет, да? так было всегда да. и везде. Да, у нас э, такое было правило, если мы переходим в сетевую компанию какую-то, мы выстраиваем вот так. Mm -hmm. всегда Когда я был тогда еще, первый mm -hmm. раз в Ламбре, да, в Ламбре 1.0, тогда вот э, так и было, потому что она не верила в этот бизнес, я только его под... начинал это все дело, потом за год она наблюдала и уговорилась тоже на бизнес. Уже. Идем все время. Дим, есть еще вопрос? Нет. Нет. Может, ну, еще вот... будут, но пока нет. Хорошо. Я вот здесь хочу уточнить: да? То есть Владимир начал заниматься бизнесом, Маргарита наблюдала. маргарит что тебя включила? Включила вот это вот движение. Вот, смотрю, они мотаются вечно куда-то. Потом мне нравилось. С продукцией, естественно, продукцию я попробовала, я всегда испытываю все <laughs> на себе, mm -hmm. вот, конечно, продукция очень понравилась, ну, и потом я благодаря Ламбре на море побывала первый раз, я поехала, вот, очень интересно вот общение, когда девчульки, это мальчульки, все в движении, в кураже, какое-то такое смотрю. Вот я работала на обычной работе после института, я, правда, пошла продавцом, не захотела бухгалтером, финансистом, как-то не получилось, не захотела. Вот, и когда приходишь, и одно и то же, естественно, не о чем, не с кем поговорить, бу-бу-бу-бу, вот так вот. И когда я побывала на вот этих семинарах, увидела этот кураж, это и... Это общение, это единомышленники, интересно, конечно, было. Поэтому потом я уже решила подключиться. Угу. Спасибо. Ну, я, вот Спасибо. Маргарита, я хочу Маргариту поддержать, потому что я тоже работаю на основной работе. Я иногда устаю от, от ламбре, от всего устаю, но когда придешь на работу и вот вот в эту такую атмосферу, потому что господи, слава богу, что у тебя еще ламбре есть. Потому что контингент совсем другой работяг. У нас сейчас ситуация наоборот теперь. Потому что я сейчас мотаюсь по работе, я же также агроном-продавец, можно сказать. Тоже во французской компании, но просто диапазон больше. Все Ставрополье, Республики. Приходится мне путешествовать, ездить, все продавать. Но когда действительно вот устаешь, ездить, все время едешь, вот такая отрада есть в душе. Хорошо, что у меня есть ламбре, и есть человек, который сейчас это дело развивает, потому что Маргрита занимается чисто этим. Mm -hmm. Вот, и ну, как бы в планах развивать больше у нее получится. И стратегические планы, только не все хватает, на все хватает сил. Я все mm -hmm. планирую, но воплощает все Маргрита. Я что-то найду, какую-то компанию находил, uh -huh. ее туда ставил и говорю, все, реализовывай теперь Маргарита. Я продумал, там все хорошо. Время, время я ее мотивирую. Uh -huh. <laughs> да, бывает все. Понятно, Поэтому спасибо. Вот делает Маргарита. Uh -huh. и, и рекрутинг сейчас пока так. Понятно. То есть основной сейчас лидер у Владимира Маргарита, основной такой человек, который делает. Двигатель. А, а, да, а, а Владимир получается вдохновитель. Да. Вдохновитель да. и источник идей. Он мозг. Мозг, да-да-да. Генератор идей. Даже, Генератор да. идей, да. Хорошо. Еще есть у кого-то вопросы, которые вы хотели бы задать Владимиру и Маргарите? Сейчас вот прям пора. Наталья, Татьяна, Людмила, у кого-то есть что спросить? Мы так, наверное, много уже наговорили. Я хочу еще спросить. Вот смотрите, вы приехали на новое место, да, там… Давно уже с у вас ну, был какой-то перерыв, да, и вдруг это самое вот снова на новом месте. Как вы начали вот это возрождать? Неважно, какая компания, но вообще как сетевой вы начали возрождать на новом месте, все с нуля. Что двигало? Ну мы только продавали. В основном только продажами мы занимались. А кому вот. продавали? Вот сейчас будет дополнительный вопрос: а кому продавали? То есть это новое ну, место, у вас там знакомых нет. Да. Ну, я у вас не знает на... там никто. Ну, у меня как получается, Я устроился на работу агрономом. В колхозе много людей, очень а много работы. Поэтому ну, надо было устанавливать контакт. Я не сразу, конечно же, начал предлагать. Когда же со всеми познакомилась, вот, у, -у, -у. у меня только в не было 15 трактористов которые почти все потом стали клиентами. Кто-то сопротивлялся два года, кто-то полгода. Вот. У Маргариты была пекарня, там было три uh -huh. смены. То есть И вот с этого, можно сказать, началось то, что... Я брал с собой всегда пробники. У меня вот всегда с собой два-три пробничка, тридцатый-двадцатый, так как uh -huh. э, всегда. Говорю, вот, на, у меня жена занимается, тебя. Брызнул, все, человек пошел тогда нюхать. И так uh -huh. постепенно... Постепенно вот мы так начинали угу. по продажам. Всем-всем говорили. Конечно, да, это не было не сразу, потому что пока познакомились. Я вообще такая стеснительная, мало ли когда это что-то предложу. Но, во-первых, Вова всегда мне, то иди в контору, я уже сказала, что ты придешь. Я говорю, как ты сказала? Боже мой, я шла перепуганная, но пошла куда деваться, потому что он уже сказал. Думаю, ну что мы будем теряться? Пойду. Вот. Ну, потом, да, потом своим, а когда этот, уже пошли продажи, то чувствуешь деньги 40%, да, 30% зазора, то в кураж входишь очень хорошо. А помню, еще декабрь, на Новый год это было, всем подарки. А потом уже знакомые знакомых, то вообще кайф получаешь, когда тебе сами позвонили и сказали подъедь. Mm -hmm. а, вот так вот все и понеслось. Да, я правильно понял, говорил. я перебью сейчас, извините. Я правильно понял, что вас спасли, спасло умение продавать, да? То есть вот группы не было, она осталась в Украине, да? И вас вот именно спасло то, что вы хорошо знали продукт, да? И просто шли в массы к людям, да? Я еще Вова хотел спросить у тебя, как к тебе относились там, ну, мужик ходит в парфюмерии и всех брызгает, нормально нет? Нет, тем, более, тем более, что у тебя там трактористы, это колхоз такой, там такие мужики-то ну, нормальные, не городские. Вот они меня обозвали парфюмером. Ну, меня тоже такое погоняло, парфюмер тоже на фабрике. Одинаковое. Тайны скрываются. Я просто не говорил, что такого у вас тут нигде нету. Я привез, говорю, да, мы с Украины, говорю, смотрю, у вас тут вообще такого нигде нету, чтобы были духи еще по хорошей цене, более французские. Я вот этим коньком выехал, вот реально, говорю, вы такого еще не пробовали, не видели. В основном я везде договаривался, ходила Маргарита. Где-то я у себя там, да, у трактористов, что было проще, с одной стороны. Я просто говорю, выбираю себе аромат, беру себе 18-29 пробник с собой, там, либо 20-29, ну, что, что было под рукой. Кидаю сюда с тобой на работу и вот наношу там. Говорю, вот нанес. Я обычно либо сюда наносил два разных аромата, но ну, я так изучал парфюмерию всегда. Mm -hmm. два, мужскую, один женский могу нанести. И все время всем тыкаю под нос. Даже за рулем человек ехал, и ему пытался, говорю, подскажи, какой лучше. Вот выбираю себе, вот выбираю жене. Как-то надо было приставать. Mm -hmm. Короче, вот разный человек, манипулятор. Почему ну, это манипулятор? Было. Это, это был... Pues, нет, нет, я, я, хочу, хочу, я хочу сказать, сказать смотрите, да, да, самый важный конек и самое важное действие – это просто не молчать. Абсолютно согласна то, что вы настолько вы сделали ну, классный, хороший, отличный путь. У вас удивительный пример а, в том, что не молчать. Вот любая аудитория, даже если это там как пастух, который пасет коров, это человек. Ему тоже надо духи, характерист, таксист, неважно кто. Вот это важно, ключевое. А то не то, что когда я научусь продавать, потом пойду. Нет, есть продукт, есть человек, все, надо правильно вы сказали. Нюхай. Помоги мне. Здорово, ребят, здорово. Ну и плюс мы еще проходили два раза или три раза даже аромакологию курсы когда-то, если помните, у непогодовой. Да, да, да. Потом все фишки. Она была у нас в Перми, приглашали мы. Она, да, приезжала ко всем туда, поэтому эти все фишки, аромат сделок, управление людьми, скрытый, скрытый босс и так далее. Все это мы кому для здоровья, кому что предлагали. и Аромат с феромонами. У меня, девчонки, вот на пекарне зарплаты у нас там вообще мизерные были. Но когда я сказала аромат с феромонами, вот... И там, как начали, такие, о, представляешь, а я там пару нашла, это аромат с феромонами мне помог. Меня до сих пор знакомая спрашивает аромат с феромонами. Но я сейчас ей рассказываю, что значит феромоны, что, что. Вот, поэтому, да, вот когда как преподнесешь, конечно, и получается. Ну, классно, классно. Еще, может быть, у кого-то вопросы созрели? Я вот хотел задать вопрос. Дело в том, что, допустим, трактористы, а зачем нам вообще духи? Чем мы никуда там не ходим или еще что-то? Это получается вот, ну вот такой навыком прибивать, что ли, постепенно, что Но ну, в любом случае духи это ну, приятные для настроения, для всего. Вот часто говорят это, ну, вот, люди, что ну, вроде и без духов можно жить. Ну, как-то у меня получилось, да, трактористы очень хорошо зарабатывают. У нас в колхозе прям трактористы больше, чем специалисты зарабатывают, если они не пьющие трактористы. Mm -hmm. А те, кто пьющие, они вообще себя очень сильно уважают, поэтому как же без крутого аромата. Я тоже говорил с флюидами, с феромонами. Вот, тем более нос не закроешь, глаза можно закрыть, рот закрыть, нос никогда не закроешь, поэтому если Наполеон там 40 флаконов выливал на себя, почему вы не можете себе один флакон позволить то есть были штуки, а потом один взял, второй взял, а потом уже пошел, а что у тебя есть? И все, кто потом отрицал, либо не пользовался, начали тоже как бы угу. идти в команду парфюмера. В итоге всех вовлекли в команду парфюмера. Да. А у меня вопрос можно? Да, Наталья. Вопрос к Маргарите. Я сейчас включу видео. Маргарита, я услышала, что ты поставила себе задачу в этом году достичь уровня лидера. Можешь поделиться, есть какие-то на этот счет планы, мысли движения по месяцам, или как ты это планируешь сделать? Уже наверняка расписано, да? Ну, в общих чертах хотя бы. Ну, в общих чертах, конечно, планирую лидера, а как его сделать? Это, естественно, команду, правильно, людей регистрировать, вот, команду набирать. Я работаю сейчас и по заявкам, и по знакомым, вот, mm -hmm. ну, и, естественно, продажи старых mm -hmm. клиентов сейчас, ну, и новых, естественно, буду нарабатывать. Понятно, Рекомендации, спасибо. рекомендации обязательно mm -hmm. спрашиваю у знакомых, у своих клиентов, если вдруг человек, ну, не для него это. Я говорю, ну, у тебя есть знакомый, который, который занимается этим? Либо опыт есть, ведь сейчас же много, да, Эйвана, Реплейм, вот. Каждый второй чуть ли не занимается этим. Угу. Плюс список знакомых, плюс старые контакты с других также компаний. Поэтому сейчас буду прорабатывать всех-всех. Хорошо, отлично. В общем, на самом деле надо ставить цели такие, что даже если только что подключился, но ставить цели повыше. То есть вот то, что у меня была ошибка. Я не ставила себе цели, те, которых, которые, которых страшно. Но опять же, страшно и интересно. Вот. Никогда не поздно, Наталья, начать ставить такие цели. Да, конечно, спасибо. Спасибо, Маргарита. Спасибо, что нужно сказать всем? Потому что тоже часто за кого-то решаешь. Вот у меня такой, да нет, это ему не надо, он там работает, хорошо зарабатывает, там директор или даже тот же самый бухгалтер сейчас тоже зарплата нормальная. А ведь в реальности духи, в принципе, до 90%, до 95% женщинам нужны. Вот, плюс косметика, такого качества. Поэтому показать, рассказать всем, а потом сделать вывод, даже дадут рекомендацию, да даже если не возьмут, ничего, самая наша задача сказать. Согласна, а абсолютно. Да. Будет да. Однозначно. да, да, да. Спасибо, Видите? история Тоже... у нас очень интересная, конечно. То, Здоровья. что ни за кого не надо решать, это вот однозначно, потому что э, та внешняя картинка, которую мы с вами видим, она может быть, внутри может быть совсем иначе. Вот даже, например, если взять меня, когда я стартовал в 2002 году, да, то есть внешне я выглядел достаточно благополучно. У меня была должность главного бухгалтера, у меня была отличная зарплата. Казалось бы, что тебе еще хотеть? Однако я была в поиске, я была готова рассматривать другие предложения. Поэтому никогда не решайте за другого человека. Вы не знаете, что у него происходит. Вы не знаете, что в его жизни происходит. И вы не знаете, в каком, в каком состоянии он находится на сегодняшний день. Он сам вам скажет. Вот за это тоже спасибо, за то, что на этом, про это напомнили. Хорошо. Есть еще вопросы? Ну, все, кажется, все позадавали, все вопросы позадавали послушали интересную историю, и в завершение, прежде чем мы с вами завершим нашу встречу, я хотела бы попросить Владимира и Маргариту дать такое некое напутствие для тех, кто, может быть, сомневается, может быть, принимает решение, и вообще для всех тех, кто вот сегодня на нашей встрече. Вот что бы вы сказали людям, которые движутся в этом бизнесе или принимают решение присоединиться к этому бизнесу, что бы вы им сказали? Первое скажу. Самое главное поставить цель, поставить цель и сконцентрироваться и поверить, поверить в себя и в свое дело. И если вдруг, когда опускаются руки, это у всех такое бывает, что-то не получается, что-то получается, может немножко какой-то передых сделать, но верить в свое дело однозначно и идти вперед. Спасибо, Маргарита. Ну, это мой текст был. Поэтому Маргарита первая взяла, да, взяла. У нас просто один текст на всех сценариях. Хочу, да, да. конечно, да, она может тоже сказать правильно mm -hmm. в точку. и у нее еще стоит поучиться мне. Mm -hmm. Ну, что я могу сказать, э, ну, давайте же тогда не буду повторяться, то, что Маргарита сказала, это однозначно. Ну, во-вторых, людям надо перед тем, как выбрать э, в жизни направление, да, нужно понимать, что с одной стороны, что ждет э, человека? Либо свой бизнес. Э, ну, в бизнес э, там очень тяжело и тяжко, это, чтобы сделать какой-то бизнес. Попытки у каждого были, но это годы, годы, и нужна какая-то идея сейчас. За да что не Мы сами стали три года какой-то бизнес, за да что не возьмись уже там, ну, делать нечего. Угу. наемный труд он никуда никогда не денется то есть работа как была всегда во все времена э, работа всегда будет почему бы не попробовать себя в сетевом угу. идеальная индустрия для того чтобы, ну я не знаю, другого варианта нет чтобы из ноля да, без финансов с, с, только со, со своим умом и обучаемостью можно сделать э, нереальный результат Потому Что я знал людей, которые зарабатывали Чуть ли не до миллиона долларов в месяц. Вот таких, ну, где-то на больших сценах мы видели таких людей, просто которые были там уборщиками. То есть почитайте истории, ну, старайтесь, конечно, читать истории всевозможные успеха любые истории, даже неважно, есть, мы когда-то книги покупали, 50 лучших историй. Вот, как люди из нищеты, вот это больше всего, наверное, мотивирует, когда люди э, даже хуже социальных статусов, чем вы, смогли добиться больших результатов. Но я верю в то, что в сетевом маркетинге – это, наверное, наилучшее место, где это можно реализовать. Потому что я в сетевом очень многому научился, говоря всем-всем-всем навыкам. Даже потом был период вне сетевого бизнеса. Мне это всегда помогало выживать, зарабатывать деньги и стать более успешным даже в нынешнее время. Потому что эти навыки потом никуда не деваются, они вложены в вас. Это все обучение есть. И в команде есть все, чтобы, допустим, преуспеть сделать этот сетевой бизнес именно в компании «Ламбре». Ну и почему «Ламбре» тоже еще советую, я много маркетинговую компанию уже изучил, посмотрел mm -hmm. здесь то, что первое «А» – продукт. Всегда можно найти продукцию хорошего качества, но она будет по дорогой цене, естественно. Здесь продукция вне конкуренции, и она всегда на заниженном качестве цен, уровне цен. То есть это всегда будет оправдано, даже в самые трудные времена люди у вас будут покупать эту продукцию даже по розничным ценам. Это вот точно. И маркетинг, когда посмотрел маркетинг, то, что здесь очень хорошая помощь для старта: бонус наставника, бонус лидера и бонус роста, но это то, что действительно может помочь каждому человеку выйти на высокий уровень дохода уже даже в течение года, в течение двух-четырех лет, можно этот бизнес построить уже на рельсы и получать как крутой предприниматель с большими заводами, пароходами. Uh -huh. Вот, Поэтому советую только разобраться, потому что помню я себя 25 лет назад, когда я отговаривал людей, потому что от незнания потом ноги себе стираешь. Uh -huh. Когда разобрался, узнал, что это, с экспертами, с наставниками поработал, разобрался, тогда сокращается дорога в разы. Ну вот такие советы, ну и, конечно же, не пропускать, э, стараться все события, Всегда семинары вдохновляют, это перемещение, это новая обстановка, даже если так, новая энергия. Не застаиваться, всегда нужно двигаться дальше, как с деньгами, так и со своим телом. Так нужно прорабатывать, чтобы все двигалось цепочки. и новое пришло в вашу жизнь. Новые знания – это семинары. Ждем ближайших так сказать, семинаров. Да, ближайшие. Ну, вот, ага. вот, в принципе, такие пожелания есть. Спасибо большое. Спасибо, Хочу Владимир Маргарита. Можно, да. да, Владимир, буквально два слова. Э, вспомнила диалог один, э, ну, серьезного лидера, крупного, когда произошел кризис в компании, ему говорят, ну, так ты создаешь свой бизнес. Он говорит, ага, ну да, вот мне сейчас 50 лет, как раз нормально, через 20 лет я буду наслаждаться тем, что я буду строить еще 20 лет. Поэтому э, абсолютно правильно э, здесь э, то, что бизнес... Э, так сказать да но в рамках уже компании и тех людей которые прошли вот этот путь и собственно что мы делаем мы смотрим на гульна смотрим на наших руководителей на даже на наших клиентов которые верны нашей компании нашему продукту на протяжении 20 лет это тоже дорогого стоит спасибо огромное владимир маргарита было очень назидательно очень интересно и welcome команду спасибо Спасибо большое, действительно интересная очень история, очень поучительная, у вас очень большой опыт и вам есть чем поделиться, поэтому ждем ваш YouTube канал с вашими материалами, с, вашими, с, с вашим видением, потому что это то, чем обязательно нужно делиться. Что касается следующего семинара, у нас лидерский выезд состоится в апреле, 22 23 апреля, так что тоже добро пожаловать. И абсолютно согласна с каждым вашим словом, желаю вам достижения ваших целей, чтобы все осуществилось, чтобы ветер ваши паруса, чтобы все сложилось и все обязательно получилось в этот раз, наконец-то. Ну что, друзья, тогда мы на этом сегодня будем встречу заканчивать. Всем огромное спасибо за ваше участие активное, за ваши вопросы, за вашу поддержку, за ваши пожелания. И по традиции, как всегда, прошу пару слов написать в нашем командном чате. Можете написать пожелания Владимиру и Маргарите в качестве отзыва. Может быть, напишите то, что вам больше всего откликнулось в том, что сегодня Маргарита и Владимир рассказали. То есть все, что хотите, то... По, скажем так, по мотивам нашего сегодняшней встречи. Да? И напоминаю, что все, что вы пишете в командном чате, читают и ваши партнеры тоже. Поэтому пишите отзывы вовлекающие, так чтобы вашим партнерам захотелось посмотреть эту запись. Вот Алина поднимает руку, Алина, видимо, что-то хочет сказать. Или Алина случайно нажала на эту кнопку. Что, такое, что, что тоже может быть. Хорошо, тогда на этом на сегодня все. Всем продуктивной недели и до следующих встреч, до следующего понедельника. И хорошей вам такой вот драйвовой недели. Хорошо, Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. До встречи. Да.